Активисты атеистической группы «Свидетели маятника Фуко» Ивана Лоха. Ну, все вы меня знаете, многие знают, как активист марксистской тенденции. Но сегодня я хочу выступить от имени атеистической инициативы «Свидетели маятники Фуко». Почему? Почему нужны «Свидетели маятника Фуко»? Знаете, я, когда был маленьким ребенком, ходил в Исаакиевский собор, видел, как качался маятник Фуко, видел, как вращалась планета Земля. И это изменило мою жизнь. Я учился, потом стал научным сотрудником. И космические корабли, и атомные электростанции, все это было построено на основе научного мировоззрения, материалистического мировоззрения, составной частью которого был тот самый маятник Фуко, тот самый музей научного атеизма, который размещался в Исакинском соборе. Без Культурная революция 20-х годов, которая покончилась с, с церкви в России на долгие десятилетия. Невозможно была бы индустриализация, невозможно была бы аграрная революция, невозможно была бы победа в Великой Отечественной войне, и невозможны были бы полеты в космос. Все то, что поставило Советский Союз в второй ряд стран мира. Прогресс неразрывно связан с атеизмом. Если мы сейчас посмотрим на карту мира, мы увидим, что наиболее развитые экономические страны, страны с наименьшим социальным неравенством, это страны, где 70-80-90% населения это атеисты, товарищи. И сегодня в России все то, что она еще существует, какая-то промышленность, наука, образование, это все связано с тем, что еще остались элементы атеистического научного мировоззрения в обществе но идет наступление на наше мировоззрение У нас отнимают наши символы отнимают Исаакиевский собор вот знаете, это символы, а ведь не только символы людей выгоняют из их домов, потому что они оказались прописаны в доме, который когда-то принадлежал РПЦ принадлежал использовался в каких-то там целях там сто лет назад вы знаете что сейчас происходит на Валаабе где как бульдозером жителей острова Мирян как они говорят да атеистов по нашему выгоняют с острова метлой всем дают какое-то жилье на, на метеллике непригодное для проживания потому что государство ни церкви нет ни государства выделяет деньги для того, чтобы вывести их с острова, а церковь крадет эти деньги, им покупают жилье компенсационное, в котором невозможно жить. Эта проблема наступления церкви коснется каждого из нас. Родителей, чьи сознание детей калечат в школе уроками православного, православной культуры или на самом деле православной бескультуре. Потому что вряд ли то, что там ребят, можно культурой. Это касается тех людей, которые живут в помещениях, которые могут отобрать. Это, это касается всех тех, кто занят всех в сфере науки, культуры. Потому что идет вытеснение этих областей. Церкви не нужна наука и культура. Церковь боится светской культуры и науки. Панически боится. Это не сейчас пошло. С самых первых дней церкви была борьба с наукой. Знаете, когда в V веке Александрийского астронома и философа патию толпа верующих православных разорвала на части, сдирала кусками раквин мясо с ее костей заживо по научению святого святого Кирилла и сейчас то что мы видим в Пальмире, то что мы видим в Сирии это тоже вот религия понимаете, вот так вот религия уничтожает науку, культуру, образование это происходит везде нам надо бороться бороться всем Вот здесь больше собралось коммунистов, а для коммунистов это тоже исключительно важно. Вы знаете, Чернышевский, вот ставит памятник Чернышевскому, и он сказал, цель религии состоит в приучении несчастных и голодных к мысли, что они вечно должны быть голодными, и радоваться тому, что такова их судьба. Вот что такое религия. Убедить. Рабочего, которому недоплачивают, который голодный, что он должен быть счастлив. Потому что за то, что он терпит, за то, что он не уступает против властей, его ждет Царство Божье на небе. Но почему-то, почему-то иерархи церкви не живут у нас в Аскезе, ожидая Царство Божьего на небесах. Напротив, мы видим, какой роскоши! Неприличной роскоши живут иерархи церкви Они не боятся никакого своего Бога И знаете почему они его не боятся? Потому что, Потому что они точно знают, что его нет Они точно знают, что его нет И есть доказательство того, что Бога нет То, что иерархи церкви не боятся и не верят в Бога Для нас, коммунистов, мы должны понимать что власть буржуазии опирается на культурную гегемонию, на идеологию, которая пронизывает угнетенных рупорами телевизора, рупорами газет. Но и теперь в огромной степени из самвона в церкви эта культурная гегемония направлена на одно – убедить людей, что другой мир невозможен. Другой мир возможен, конечно, говорят папы, на небесах вы умрете и попадете в другой лучший мир. Но нет. Это обман. И цель этого обмана одна. Убедить людей, что другой мир на земле невозможен. Но мы, атеисты, мы, коммунисты, говорим, другой мир возможен, социализм возможен и возможна революция. И присоединяйтесь к нашей борьбе, товарищи!